Постоянство всем укрепала во всех направлениях, а так, по полной. Еще когда били по сердечной чакре, так называемой? Что хотел сказать? Усиляйтесь, укрепляйтесь, несмотря ни на что. И не сбивайтесь пути света. Как бы твари не пытались своей и нас. Задолбить болтом глаз и еще раз. Говорится, хрен на них и болтом сверху. Все нормально у здравых будет. Больше осознающихся поднимется, оздоровится, пробудится. Так что... Все зависит только от нас. Кроме нас есть только мы. Те, кто здравый и на пороге здравости, кто еще способен как говорится, осознаться. Надеюсь, как говорится, как говорится, тоже слова такие для склейки. Бывает, произношу. Когда еще не собрался с мыслями, а собираешь то, что осмыслял, огласить. И еще такой момент. В общем, тоже так. Укрепа нам во всем и все. Поддержки здравой. От родичей, ушедших, желающих, могущих помочь. на можности и хотя бы немножко, к примеру, сращивание плотных материй разного вида, с перенаправлением их по мере нужности надобности для создания либо восстановления предметов, механизмов, устройств, их частей, деталей по изначальному, либо новому мыслеобразу, за счет того, что есть, за счет того, что лежит без дела, за счет того, что ждет своего применения, за счет того, что лежит как остатки, осколки, ошметки, обломки, опилки, обрывки, стружка. За счет того, что лежит как ветропат. За счет того, что засорять естество и природу как часть его, металл, стекло, пластик, резина, прочие полимерные и другие соединения. А также предметы, механизма устройства, части и детали просто выброшены. Таким образом, мы с вами, друзья, быстро и здраво, Достроим, построим, обновим, пососедаем свои обители. Любые. У кого какие. С дополнениями оздоровительными, которые помогут нам как говорится, более укрепче тут в Яве созидать свое здравое, бравое отдело. Помимо того, что создадим новое здравое на плотном уровне, также можем, грубо говоря, воплотить в себе самоходки здравые, которые без бестопливные. За счет этого всего хлама, который валяется вокруг, так как мы очистим яфь на плотном уровне от сора, Грубо говоря, у нас наши планы бытия наши веси на плотном уровне очистятся, так как весь этот материал в основном полимерный, либо полиметаллический. Ну, то есть это сплавы металлов, соединения и так далее. Мы пустим у вас здравое русло. То есть свои обители до здравости доведем. Тот вид, который у нас в мыслеобразах есть, приведем. Поможем другим в бытности. И яфь наша очистится от ссоры, который накидан всякими тварями. Получается вот этот металл, стекло, пластик, резина и прочее. Полимерная хуета, включая уже готовый предмет механизмы, устройства. В части, детали просто выброшенные. Таким образом, получается Игорь, допустим, он своим моменты такие, то, что ему надобно воплотить шустрее, так как больше материалов будет. Да и другие, кто занимается разным творчеством созидательным. Скажем так, поможем тем, кого ущемляют, кто еще до конца не осознался. Еще, да, нам, друзья, такой момент Хотя бы для раскочегарки, можность открытия порталов, помимо всей можности. Чтобы по мере нужности надобности, мы могли открывать порталы в нужном надобном количестве, на нужную надобную длительность, нужного надобного размера. С фильтрацией проходящего проходящихся с них и отводом глаз на входах и выходах. Чтобы те, кто не должен взаимодействовать с ними, не видели, не ощущали, просто проходили мимо не обращая внимания. Тут получается мысли образом задаете цель, куда нужно, какого размера нужен проход, портал. И он стоит столько, сколько он нужен. И его не видят всякие там системные и прочие биороботы, неосознанные и так далее. И как в этом докторе кто? Ебанутым. Показаны эти порталы были, где там. Просто их обходили, это стадо, как говорится, системное, обходило мимо, не обращая внимания. Ну, как это вот глаз на них. Ну, допустим, грубо говоря, нам друг с дружкой свидеться, раз, порталчик открыли, ну, договорившись, он стоит, пока он требуется. И никто это постороннее, и ничто постороннее пройти не может. Там в плане даже вот этого каких-то там предметов не принести, не кинуть туда. То, что не предусматривается на данный момент. Заданные. для того, чтобы ничего не санкционированного не прошло. Вот так вот здраво было бы. Раз, хотели свидеться, ну, сходи, переместились туда-сюда. Надо там по поводу куда-то там рядом повесить, пошустрить, чтобы мне это не... Торгашение спонсировать излишне. Открыли портал. Прошли, куда нужно. Там дошли. Слишком вплотную не рекомендую открывать, потому что вдруг, вдруг откуда не возьмись получится, чтобы вот этих эффектов не было. Чтобы шарахались. А так где там. За условных сажений 12 от объекта, куда вам нужно. Это если на улице, где-то там в открытом месте. И если места такие, как допустим лес и прочее, там можно раз, открыл, прям куда нужно проход. Или там кому-то это. Я вообще думал, такого плана обители. Из, из одной обители в другую. там Не в свою, допустим, а он к сородичам, соратникам. Раз, открыл. И только я, кто должен проходить, там видит ее. И... Кому приходишь тоже Раз что-то нужно А у меня есть Открыл небольшой портал типа окошко Туда просунул То что нужно кому-то И закрыл Точнее он сам закрылся Так уже не надо В таком ключе можно и мелкие порталы открывать Допустим Тоже <coughs> Разные мысли Думаю были по поводу очистки это, леса, когда мусор закиданный уже там не хуй пойми чем, растительным, там по несколькими метрами, листопада и прочей лабуды, там пластик, лежит стекло, резина, металл. Были такие мысли, что прям под этим пластиком, резиной и прочим сором, который не гниет ничего, открывать порталы. С фильтрацией, только чтобы вот этот мусор пролетел. И вот как в докторе странности было. Просто вот этот портал получается. Тут он под мусором. А, появляется выход над урной. И вся эта лобудинь идет в мусорку. А с учетом первой можности, которую я огласил тут. То у нас этого мусора автоматом не будет. Так что эти, вот эти замыслы, мои задумки уже как бы отпадают. Ну, как-то вот так вот. Получается. <coughs> так что всем укрепом всем и вся. оздоровление и здравых желаний воплощения. Я вот в торгашестве данном пока оно существует за счет большинства веры. Не вижу других вариантов, как вот эти две можности, чтобы нам родичи, ушедшие желающие, могущие помочь, посадить или задействовать. Несмотря на подавление жизнесосущих демонических тварей, через свои атаки сейчас, разными там, своими прислужниками, приспешниками, продажными и рабами. Как-то вот так. Надеюсь, вам настрой прибавился. <д seminars> Здравый я сейчас своими делами займусь, как-то вот так.